А это у нас строительная площадка. Проекта Валары от Винцитора В прошлом обзоре я снимал в их офисе И показывал и рассказывал вам этот проект Об этом проекте с рассрочкой на 5 лет Или с доходностью, с гарантированной доходностью 8% годовых чистыми на руки Причем цены начинаются от 600 тысяч дирхам Это на минуточку чуть больше 10 миллионов рублей всего лишь Естественно с отделкой и частичной меблировкой А сейчас мы проедемся по этому району Где уже есть данные проект этого застройщика и, конечно же, посмотрим, что из себя представит сам район для жизни Едем и смотрим так ну что поехали прямо от строительной площадки сделаем небольшой кружок посмотрим на эти благоустроенные скверы и проедем с вами к бульвару Прогудочная зона вот с той стороны будет прогулочная зона классная очень с детскими зонами в общем здесь если честно я изначально думал что этот район в котором я кстати не был и особо, Он такой один из периферийных районов но он оказался к моему удивлению полностью благоустроен и здесь реально можно прям ходить Гулять. Здесь есть куча всяких магазинов, коммерции. И сама строительная площадка э, этого объекта, оцените, она так удачно находится прямо э, между э, центральными улицами этого района, что там будет коммерция, которая действительно будет востребована. То есть там реально люди, ну, то есть будут не просто магазинчик продуктовый, а будет полноценная э, коммерция, где будет все для вашей счастливой жизни, чтобы вы могли просто спуститься вниз на свой первый этаж и пользоваться всем здесь много зданий построенных домаком крупным застройщиком вот они сейчас мы вот на кольце там развернемся и пройдем к бульвару как вам пишите комментарии что думаете об этом районе чисто визуально здесь видите не то что там переходы пешеходные есть а вообще просто все все благоустроено что сегодня вообще случилось с моим красноречием вы не подскажете? Ставьте лайк, чтобы меня как-то поддержать в конце концов. Меня заблокировали инсту. Остался только YouTube. И вот с той стороны у нас уже шоссе более скоростное, то есть ну, более магистральное шоссе. А здесь бульвар, я что-то не помню, как к нему проехать. Вот могу показать вам карту прямо на экране моего навигатора. Смотрите, вот где строительная площадка, откуда мы стартовали. А вот сюда мы сейчас с вами... Вот здесь вот Miracle Garden, Это одна из известных достопримечательностей Дубая. Это такой сад цветущий весь из цветов. И вот здесь вот на этом бульваре находится один из готовых проектов этого застройщика. А вот мы буквально на соседней улице. Кстати, застройка района еще идет полным ходом, но я бы сказал, что большая часть все-таки земельных участков уже застроена и уже сформировался, так сказать, сам по себе микрорайон. какой то похоже на больше, скорее, офисное здание, кстати. Так, а вот мы уже подъезжаем к а, Венциторе Бульвару, и там их уже готовы с данной проект. И как раз на закатное такое солнышко, свет. А вот мы и здесь. А осталось найти где припарковаться около этого бульвара. Просто не хочется заезжать во внутренний паркинг, хочется поводить вас снаружи и показать вам все. О, слушайте, так здесь можно и прокатиться. Вот это и есть Винциторе бульвар предыдущий уже сданный объект этого застройщика, а точнее сказать его самый первый проект, потому что второй сейчас находится в процессе строительства, но полностью распродан, а сейчас мы ведем с вами речь о третьем по счету проекте. Ну что ж, мне не терпится погрузиться внутрь этого. Итак, вот мы к нему приехали, к этому Винцитора Бульвару. И сейчас, во-первых, мы здесь в канун Рождества. О, смотрите, как интересно, между плиточкой и искусственный газон. Симпатично. Здесь в канун э, католического Рождества сейчас такое вот рождественское убранство. И то, что мы сейчас можем здесь реально с вами оценить, и что будет полезно нам с вами оценить, это то, насколько застройщик умеет не просто строить дом, а создавать среду. Создавать среду, о боже. Кто это? Он мне предлагает что-то заказать у него, да? Создать среду, в которой будет Коммерция, прогулочная зона Которая будет прекрасно выглядеть Которая будет уместно расположена То есть, когда я говорил про новый проект Валара Винцитора, что там будет Целый этаж коммерции Где будет все для вас необходимо Где вы можете прогуляться, заняться шопингом И что вообще в целом это будет Для вас красивая и удобная среда Я подразумевал примерно Вот это. Здесь, кстати Это малоэтажный комплекс, обратите внимание Из всего, получается получиться 4-5 этажей и здесь Здесь очень большую долю занимает именно коммерция. Там, естественно, будет уже более высотное здание, больше такой резиденшал для жизни. А здесь прямо действительно бульвар. Как вам? Как вам, друзья? Заходим в обычный любой из четырех подъездов этого комплекса. Обращаем внимание на шикарный потолок. Вызываем... Золотые лифты со стеклянными дверцами, которые уехали как раз особо от меня. Ага. Вот на золотом лифте я вас, кажется, еще не катал, а особенно с вот такими вензелями. Дошли мы с одной стороны, выходим с другой стороны. Ну, вот все это придается лоско. И пойдемте теперь зайдем в реальную квартиру в уже готовом. А жилом комплексе застройщика Валара Винцитора Застройщика Винцитора а, Пожалуйста, такой же абсолютно интерьер а, Как и в шоуруме Только это уже в реальном билдинге Чуть-чуть а, поменялся дизайн я бы сказал совсем незначительно И это one bedroom Гостевой туалет Вот такой интересный здесь столик Встроенный шкаф Для каких-то мелочей И конечно же вот, Очень похожая по стилистике Оформление потолка Вот этой вот зоны изголовья кроватного Пойдемте также зайдем Обязательно в санузел Здесь у нас как всегда Камень, причем нет, конечно, я так вижу это имитация. Или поправьте меня, кто разбирается в камне лучше, чем я. Вот, естественно, такая же золотая фурнитура. Что, кстати, думаете? Вот, ну еще раз прошу вас об этом дизайне. Вживую мне это нравится гораздо больше, чем на рендерах и макетах. А за окном у нас слышна музыка из их двора. Вот такая здесь терраса, кстати, оцените. вот, люди отдыхают. Это малоэтажный комплекс. Здесь нет таких шикарных facilities, как будет в новом проекте, поскольку здесь просто не такая, скажем, плотность населения. Здесь упор сделан на променад, который здесь внутри. Такой ретро-стиль очень мило сочетается, да, кстати, с дизайном. Еще мне нравится телек. Вот ребята так открывали этот э, комплекс. О да, я представляю, какое будет открытие их нового объекта Винцитора, который более глобальный. Пишите мне, кому нужно скинуть информацию с презентацией Валары Винситора нового проекта, пишите на WhatsApp. Кстати, оцените двери, она с ладонь, с мою дверь, и причем она тяжеленная, и это стандартные двери, они здесь. В в каждой квартире они одинаковые. Даже вот эти, вот ведущие на лестничную клетку. Посмотрите, какая лестничная клетка. Вот в таких, повторюсь, мелочах проявляется отношение застройщика к своему проекту, что, как показывает практика, является самым главным. Вот даже garbage room, как оформлено. Господи, здесь хотя бы не стремно зайти в помещение с мусоропроводом. Это очень круто, друзья, это очень круто. Вот что касается про мелочи, друзья. Например, это не обои, а реально краска под золото. А вот здесь, например, на табличке это не самоклеющаяся пленка и даже не композитные материал, который там фольгой обклеен, а это реальные пластины металла толщиной миллиметр, что-то типа бронзы приклеенные вот к такому основанию толстому из пластика и опять металл, то есть и так в каждой детали. А сейчас мы на крыше Винситора, бульвар. А вот, пожалуйста, бассейн на крыше, с этой стороны зона джакузи, сейчас просто она не отключена, там игровая комната, где находится стол для игры в теннис, там какие-то еще приколюхи, конечно, куча видовых площадок с лавочками, столиками, где можно погулять, если вы не хотите гулять с людьми вместе, вы можете здесь уединиться, друзья, да... Вот здесь такой небольшой уютный дворик и там небольшие водопадики. Они журчат, это слышно отсюда. Видите, вон там капельки. Игровая зона с бильярдом, настольным теннисом и такой лаунж зоной небольшой. А вот там у нас рождественский праздник. Тут, пожалуйста, фонтан с подсветкой. Целая малая архитектурная форма к вопросу касающемуся вниманию к мелочам, о чем я тоже отдельно говорил в своем обзоре. Надеюсь, вы его смотрели. Напишите комментарий, что вы об этом думаете, потому что я вам в прошлом обзоре говорил о том, что у меня изначально было двоякое представление в объекте. Я даже считал, что это какая-то ну, не очень что-то такое симпатичное. Но все нужно. Щупать, трогать, и тогда уже на примере реальных объектов, и видя э, отношение к деталям, можно уже понять и поверить застройщику, что он действительно воплотит из своих идей. Сегодня здесь такое рождественское какое-то событие, и здесь и аниматоры работают, и это все устраивает застройщик сам. То есть управление объектом недвижимости это в Дубае гораздо больше, чем просто слесарь-сантехник, который будет приходить и устранять неисправности в, ваш, в вашем доме. Это тоже. И плюс ремонт всей встроенной мебели э, кухонной, все это тоже висит на застройщике, но и в том числе созданию вот такой среды и ивентов в ней. Это мероприятие вечернее, и оно только начинается сейчас. Hi. Hi. Итак, друзья, с Новым годом, наступающим Рождеством вас И пишите те, кому интересен проект Валара Твинцитора И я надеюсь, что я смог наглядно показать вам И убедить в том, насколько это интересный проект До связи на WhatsApp А я считаю, что застройщик реально красавчик Вот мой лайк